Здравствуйте, данное видео будет сделано на контрасте. Эй, чё за пчела на фоне, слышь, я пришёл посмотреть вот на вот это вот, а не на пчелу какую-то. Ты чё, хочешь меня на наеб... им? Не-не-не, ни в коем случае не расходимся, просто данное видео сделано из двух игр на контрасте, потому что одно это какое-то сексуально, мясное, короче, расстреливание, а другое просто милая пчелка. Поэтому прошу сперматоксикозников отойти подальше от экрана, от этого видео, и вообще, желательно, наверное, его лучше не включать. Э, а я как раз уже заготовил салфетки с кремом. Давай, давай, начинай. Опа, клиентик, мужчина. Эй, докторишка, может по посексим, а? Ну давай, подойди, давай, давай. Ну, Смотри, как могу. А, а, а. Опа, ага, не распускай ручок Слышь, козел, не трогай меня извращенец, тайди. Так, тут вроде а, вот ползет можно, да? Что за жижа вообще зеленый? Выглядит как опа, на это что это у нас баги что ли? В этой игре есть баги? Ее, ну капец, ребят, у вас тут говно от стены отлипло. Ой, ой, ой, ой, ой, а ну ка, руки на стол, все быстро, чтоб я их видел. Опа, здравствуй, мужчина. Нет, только не так быстро За мной бегай Нет, что ты делаешь Нет, я не успеваю О Типа Лара Я понял, да Ой-ой-ой, он меня догоняет Ладно, пошел ты так. Поищем что-нибудь Опа, кнопочка какого хрена? чё за фигня? блин, как тут драться вообще? не не не не не не не не не не вот ты паскуда! чё закрыто-то? ну, в принципе, добро пожаловать а? чё за херня? Медовая пчелка крошечный герой в этом огромном мире. Без пчел жизнь, которую мы знаем, подойдет к концу. Помимо своих естественных врагов, медведей и паразитов, пчелы столкнулись с новой опасностью. Пестициды, удобрения и вирусы. Все это ослабило пчел. А, -а, -а это тебе за пестициды, сука! На, блять! Козел В шаю в шею ей сади В шею, давай, мочи На тебе в ухо, до усаты На Извини, это не потому, что черная, естественно Но все равно, на, за пестициды. Я не понимаю Где вообще оружие короче Вот, блин, почему вот Я не могу вот эту вот шкуровозину обшманать Э? О, ну хоть что-то Ну блин, я что, должен этим зубы выдирать? Опа, да ладно Нормально Я что? А, это там клеточка открылась э -э -э. Что с ней такое? Оп, опа. Опа. опа. опа, опа, опа, опа, опа, опа. Да. Надо работать. Все-таки. Я же здесь не просто. Ну давай. Не. Следующий. И тебе поставим. Ну. Че? В смысле ему насрать? Ты что, офигел? Пошел ты. Ты? А тебя я помню. Тебе я тоже подложу. Хе -хе -хе. Ты думала меня обыграть, а не тут-то было. Опа. Стволянский. Ну наконец-то хоть какое-то оружие. Сейчас будем крошить. Тебе вот передали пару грамм свинца, сука. Изи. Опа. Да. Винчик. М -м, красный. Кабернешечка. О, черт. Ч ⁇ -то, по-моему, винчик был ни о чем. Ну ладно, полетел на работу. Оп а что это такое? Ммм, леденцикла. А, Что ты там сказал про мою маму? А ну иди сюда, сука, ты балансишься... Сейчас... Бля... паники. Че В смысле? Кофе? Фиг... Я на тебя пять тысяч миллионов патронов потратил. О, патрончики. Это хорошо. Это какие-то гламурные патрончики розовые Чё еще? А, -а, а это хилочка что что knocking dead dead evil resident 3 так кто-то шагает ушки наши все а ну иди сюда сука а вот и на давай чуть какого фига то ты усос ну-ка нафиг мужчина а чё в тело не работает Опа, че за модельки такие? Так, ладно. Вот. Э, ты, ты, ты что там прячешься? А? А, отвали, козел! Да ну серьезно что ли? Опа! А это мне пригодится. Что у нас тут? Опа, дружочек. О, и второй здесь. А, это вы? Ну на, козел. И тебе. Ну, теперь чисто можно идти? М -м -м -м. А можно поменять, может, на какую-нибудь? А что? Опа, ну, здорово. Э, да ты, да, блин, тут, ты... да, ну, тони. Э. -э и что это, по-твоему, значит? Ладно. На! На, срань! Так, ты потом. Ну тебя нафиг, патронов мало. Что тут? Бля. А! Чего? Так, да, туда еще не заходил. Что тут у нас? Серьезно Я вот полчаса бегаю, понимаешь ли Сдыхаю Заново начинаю А сохранялка здесь Пиздец О, мужик, это неплохо двигаешься, знаешь ли А если я шарик лопну? То есть, ничего, да? У тебя плачет ребенок, а тебе насрать Ну, ща я тебя взад ужалю, посмотрим Разбег. на Черт. Ладно. Не, обессудь. Сейчас мы тебя увеличим немного. На. Не. Ч Чего? Ты чё че такой резкий, а? На всраку. Ты... Чё пиздишь, пых, пых. пиздишь, блядь? На пых. Пошел, пошло нахер, жестенка. Блин, на не меня меньше патронов тратится. Это хорошо. А почему они могут туда зайти? Опа, бар, бар, от хорошо. Э, а ну пошел нахер отсюда. Вышел, говорю. Усос. Ой, а че у нас здесь? Зайду, припудрю носик, подумала. О, патрончики. Ну, блин, вот мальчики мне, конечно, специально туда мыло кинули. Я прямо уверена. Я, конечно, подниму его. Я уверен, что они где-то смотрят. Смотрите, козлы. Завидуйте. Блин, как эту решетку-то снять? Плоскогубцы вообще не помогают. И что делать? Я вон, я уже почти зашел одной ногой. У... Ой, господи, что вытворяет эта женщина? Остановите ее! А, а, а. Вот я все еще не понимаю, в чем смысл вот этого вот? Жуть.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 Да ты капец. Да <-стве> ⁇ п твою сука. Да ты поскудина... Да, ну и кретин. И всем здорово! Надеюсь, вам понравилось это видео. Это были игры Би симулятор и Хайди-2. Ну, Хайди-2, я думаю, вам понравилось больше. Это вот эта вот попастая полицайка или кто она Игрушки интересненькие. Может быть, я еще что-нибудь по ним запишу. Би симулятор меня немножко расстроил. Я думал, он будет более интересный. А по факту просто, блин, летаешь по парку. В общем, я надеюсь, вы посмеялись в некоторых моментах. Ручки ваши были на столе. Сами знаете, в какой игре, да-да-да. Я вас знаю. И поддерживайте мои начинания, пожалуйста, лайкосиками, подписчиками. Там, я не знаю, колокольчики врубайте. Потому что лайк, коммент, подписка будет больше ваша писка. Всем удачи, всем пока.